Друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. В этом видео постараюсь кратко рассказать о маркетинге Турбо от компании Неработа. Это третий маркетинг, который запустила компания. В предыдущем маркетинге я заработал практически 5 миллионов рублей за этот год. И маркетинг Турбо это, так скажем, концентрат тех идей, которые предлагались компании еще в прошлом году и в течение года партнерами. И, соответственно, все эти идеи, они реализованы как раз вот в этом маркетинге. Если вы в него не зайдете, то, я думаю, просто ну, пожале, реально пожалеете. Вход в этот маркетинг от 200 рублей, но а, на старте я рекомендую заходить именно золотым треугольником на 5 а, столов. Да, то есть на 5 а, так скажем, позиций. Чуть позже объясню почему. Давайте непосредственно перейдем к маркетингу. Здесь вы видите табличка такая висит в кабинете. Да, сегодня 3 число, запуск будет 11 числа, то есть осталось ну, практически 8 дней до запуска. И через 8 дней будет старт и будет идти расстановка клонов в очередь. Точнее не в очередь, а по маркетингу. Сейчас нажмем на кнопочку «Ознакомиться» так, и перейдем непосредственно в «Маркетинг Турбо». Сам маркетинг для того, чтобы активировать, вам нужно будет пополнить баланс. Как это сделать, я покажу в конце данного видео. Если у вас есть задолженность в предыдущем маркетинге, в «Прогрессив», да, то есть если вы не оплачивали еженедельный взнос 100 рублей, то соответственно, у вас будет еще отдельный баланс, на который вы можете завести деньги и соответственно, с него активировать «Маркетинг Турбо». Потому что если вы завод, будете заводить деньги на основной баланс, то с этого баланса у вас деньги спишутся в счет задолженности на прогрессив, там прокупятся клоны и так далее, да. Вот. Но я рекомендую, опять же, друзья, если у вас есть такая возможность, проплатить все свои задолженности по клонам в тарифе прогрессив. Потому что на старте туда пойдет очень много переливов а, с турбо. Да, и ну, так-то ваши клоны могли бы уже продвинуться куда-то. Да, а так они будут просто появляться на первом столе. А, давайте перейдем непосредственно к самому маркетингу. Вот так вот он выглядит. И мы по-быстренькому сейчас пройдемся. Я некоторые слайды зачитывать просто не буду. Но, честно говоря, маркетинг получился очень интересный, пушечный, потому что э, выплаты здесь происходят на каждом уровне. И э, давайте, наверное, знаете, как начнем немножко с конца. Здесь будет реализована фриланс-биржа, которая будет привязана непосредственно вот к этой партнерской программе. Маркетинг разработан с учетом пожеланий активных партнеров компании, которые возникали на протяжении первого года работы. Я лично предлагал еще в прошлом году сделать трехуровневую партнерку вниз, вот сейчас, ну, вообще не трехуровневую, любую, да, хотя бы партнерку, чтобы она была линейная на несколько уровней в глубину. Да, сейчас это реализовано, это очень круто, на самом деле. Здесь полностью бинарный маркетинг, то есть нет тренаров, как в предыдущем маркетинге, да, то есть когда у нас а, один, например, идут столы бинар бинара а потом идет тренарный стол, который очень сложно заполняется, да, и на нем все это, ну, грубо говоря, не то что застревает, да, но очень долго... Идет переход на следующий стол. Да, то есть вот. Тем не менее, даже в предыдущем маркетинге более 600 человек дошли до последнего 15 уровня и стали миллионерами. А, здесь большое количество бонусов в маркетинг партнерской программы прогрессив, в том числе и в дальние уровни. Что это значит? Это значит, когда запустится маркетинг Turbo. А, вот эти вот бонусы, они будут продвигать предыдущий маркетинг. Да? То есть, они будут продвигать прогрессив, а прогрессив, как вы знаете, продвигает э, самый первый маркетинг – Basic. Вот, соответственно, вся система будет очень быстро двигаться. Если у вас, например, там ни там, ни там ничего не активировано, либо у вас там есть какие-то задолженности, рекомендую прям перед стартом это обязательно сделать. Ну, либо это активируется само собой, когда уже начнется сам старт. Вот, и когда вы должны будете получить денежную выплату, но если у вас там будет задолженность, то эта выплата уйдет непосредственно на покупку клонов, которые вы должны были покупать еженедельно в маркетинге прогрессив. Вот, но это к лучшему, потому что начнет двигаться вся система и, соответственно, все начнут зарабатывать очень хорошие деньги. Выплаты у нас происходят здесь на каждом уровне. Трехуровневая партнерская программа, колоссальные выплаты по прохождению всей партнерской программы с каждой активации. Здесь очень же комиссионные с партнерки на да, то есть если вы качаете партнерку то с каждого партнера вы можете зарабатывать очень неплохие деньги то есть реферальные выплаты с одного человека по прохождению всех 20 уровней 875 тысяч рублей это с партнеров первого уровня с партнеров второго уровня 525 тысяч 490 рублей Представьте, да, то есть вы этих партнеров даже не приглашали, но за одного партнера, либо за одного клона, а клонов может быть там больше сотни у каждого, да, то есть вы получаете вот такую вот выплату. И э, партнер, с партнерки третьего уровня, когда человек проходит всю партнерку, вы получаете 349 660 рублей. То есть не разово, конечно, да, а на протяжении всех вот этих вот уровней, да, там, начиная там с пятого по... 20-й, вам начисляются партнерские отчисления. Если вы заходите золотым треугольником, как я рекомендую сейчас сделать, да, то пройдя золотым треугольником, в конце вы зарабатываете 24 миллиона рублей. На самом деле будет больше, потому что по, по мере прохождения у вас еще и клоны появляются. Вот. И за счет того, что есть клоны, клоны постепенно тоже попутно вам зарабатывают еще и деньги. Вот. Если вы проходите одним клоном с самого начала, стоимость его 200 рублей, как я сказал, от 200 рублей, то ваш доход составляет 8 миллионов рублей по прохождению всего вот этого цикла из 20 уровней. Но опять же, скорее всего, эта цифра будет намного больше, потому что попутно вы зарабатываете еще и партнерские комиссионные, попутно у вас... Образуются еще клоны в первых, вторых, третьих там, и восьмых столах. И соответственно еще и в бейсике. То есть вот эта цифра она будет намного больше. Давайте перейдем к маркетингу непосредственно. И начнем с самого-самого первого уровня. Как я и говорил, стоимость первого уровня 200 рублей. То есть вы можете начинать с 200 рублей. Здесь всего два места. То есть бинар. Uh, ну, если у вас, например, там много партнеров, например, там, на старте 100, да, то есть они покупают первое место, то они все уходят под ваших партнеров туда вниз uh, и ну, распределяются там, слева направо под каждого партнера там, и так далее. Да? То есть это бинарная структура, которая выстраивается туда вниз. Но как только закрывается у кого-то уровень, там, у вас или у вашего партнера, вы переходите на следующий уровень. Понятно. С первого места... А только под вас кто-то попадает, опять же, переливом, это может быть ваш личный клон, это может быть, опять же, ваш личный партнер, неважно. То есть вы получаете первую выплату, 20 рублей, 180 идет на накопление, и со второго места, то есть когда второй человек попадает под вас, происходит тоже идет, идут деньги в накопление, и вы переходите на следующий уровень, который стоит 380 рублей. Что происходит дальше? С первого партнера вы получаете выплату 40 рублей. Опять же, неважно, какие партнеры здесь будут стоять: ваши, не ваши, переливные и так далее. Да? То есть, как только человек сюда попадает, вы получаете выплату 40 рублей. 340 уходит в накопление, со второго партнера 385 в накопление, и вы переходите со второго уровень на третий. Третий уровень стоимость 720 рублей, с первого партнера выплата 80 рублей. 640 идет на накопление, со второго партнера 720 рублей на накопление и переход на четвертый уровень. С первого партнера 140 рублей выплата, 1220 на накопление, со второго 1360 в накопление и вы переходите на пятый уровень. С пятого уровня начинается самое интересное. То есть если вы приглашаете партнеров, то с пятого уровня начинает работать партнерская программа. На три уровня в глубину. То есть, вы получаете деньги от партнеров первого уровня. От партнеров, которых пригласили ваши личные партнеры. И от партнеров третьего уровня. Да, соответственно, это партнеры партнеров, которых пригласили ваши партнеры. Ну, в общем, от людей, которых вы вообще не, можете и не знать, и не видеть, и так далее. И причем, что интересно, у всех этих людей будет не одно место, да, а будут клоны, будут, соответственно, там кто-то зайдет треугольником, кто-то еще как-то. То есть этих партнеров на третьем уровне у вас будет очень большое количество. Ну, и партнеров, и клонов, соответственно. То есть вы будете зарабатывать очень хорошие деньги, если развиваете именно партнерскую программу. Но даже если не развиваете, то у вас все равно пойдут а, хорошие выплаты с пятого уровня. Стоимость его 200, э, ой, 200, 2580 рублей а с первого места. То есть человек попадает сюда, вы получаете 280 рублей сразу на кошелек. 2300 идет на накопление. Со второго партнера 2300 опять идет на накопление. И 280 рублей это реферальный. 130 с первой линии, 90 со второй. И 60 с третьей линии партнерской программы. Опять же говорю, выплаты идут не с человека, а не только с человека. да, То есть, у него там одно место, например. А также с его клонов. То есть, если его клоны доходят сюда, то вы также с этих клонов зарабатываете эти деньги. А клонов, как я сказал, может быть больше 100. Да, то есть, более сотни клонов может быть у каждого человека. Да, на третьем уровне, вы понимаете, их может быть тысячи этих клонов уже. Вот, все, идет переход на шестой уровень, стоимость его 4600 рублей. 600 рублей с первого человека выплата, 4000 на накопление. А со второго человека 4000 идет на накопление и 600 уже реферальные. То есть здесь вы получаете реферальные уже 300 рублей с первого уровня, 200 со второго и 100 рублей с третьего уровня партнерской программы. Потом идет, соответственно, следующее, идет переход автоматически с этих накопленных средств на 7 уровень. На 7 уровне стоимость 8000 рублей. Вы получаете уже выплату 2000 рублей. 6000 идет на накопление. Со второго человека опять 6000 идет на накопление и 2000 реферальные. То есть 1000 рублей вы получаете с партнеров первого уровня. 600 рублей с партнеров второго уровня. И 300, ой, точнее, 400 рублей с партнеров третьего уровня. Как вы понимаете, здесь уже выплаты по рефералке практически в три раза больше, не практически, а более чем в три раза больше, чем на предыдущем уровне. И это будет постепенно увеличиваться. Все, идет переход на восьмой уровень, стоимости, вот 12 тысяч рублей. Выплата с первого партнера, который под вас попадает с первого места. 3000 рублей сразу на кошелек. 8000 идет на накопление. Плюсом вы получаете 10 бонусов в предыдущий маркетинг прогрессив на первый уровень. Да, то есть 10 клонов в прогрессив на первый уровень. Со второго места 8000 идет на накопление. 2400 это реферальные. 1200 с первого уровня. 700 со второго и 500 с с третьего уровня также как только сюда попадает человек вы сразу же получаете 6 клонов в прогрессив 1 и 5 клонов в turbo 1 то есть у вас появляется еще пять мест в маркетинге турбо на вот на этом первом уровне вот здесь вот то есть у вас получается если было одно место да то здесь еще образуется 5 мест которые становятся под ваших партнеров помогают двигаться им да, и, соответственно, зарабатывать дополнительно вам. Понятно, да? Все. Осуществляется переход на следующий уровень номер 9. А здесь начинается самое интересное. Это живая очередь. То есть, здесь уже начинают перемешиваться все команды. И чем быстрее вы до сюда дойдете, тем, соответственно, лучше. Да? То есть, чем быстрее вы попадете на 9 уровень, тем лучше. Поэтому я рекомендую на старте заходить не на первый уровень, 200 рублей до да, а покупать хотя бы 5 уровней то есть 1 2 3 4 5 5 это максимальный и соответственно двигаться уже с 5 уровня они а с первого это будет намного быстрее и соответственно вы быстрее дойдете до 9 уровня там где будет живая очередь где вы начнете зарабатывать реально очень хорошие деньги и так стоимость его 16 тысяч рублей с первого человека выплата 4000 рублей, 12000 идут на накопление, со второго человека 14 тысяч идут на накопление и 2000 это реферальные, 1000 с первого уровня, 600 со второго и 400 рублей с третьего уровня. Осуществляется сразу же после того, как человек сюда попал, переход на 10 уровень, стоимость его 26 тысяч рублей, выплата моментальная с первого человека 5000 рублей, вы их можете куда угодно потратить, можете еще клонов закупить, 21 тысяча идет на накопление и со второго человека 21 тысяча на накопление, 3000 идут на реферальный, это 1500 с первого уровня, 900 со второго и 600 рублей с третьего уровня партнерской программы вы получаете. Плюсом к этому со второго, со второго места 10 бонусов опять же идут в прогрессив 1. То есть двигают тот маркетинг. И 5 э, бонусов, то есть 5 клонов идут в турбо 1. То есть у вас уже не, э, на пред... недавно было вот 5 клонов, да? Вы помните, вот они 5 в Turbo 1. И плюсом вы получаете еще 5 клонов turbo, в turbo 1. То же самое, представьте, происходит и у ваших партнеров, когда они до сюда доходят. То есть это уже как минимум 10 мест, которые двигаются по маркетингу и зарабатывают вам деньги. Ну и также у каждого из ваших партнеров будет минимум 10 мест, да, по которым вы получите реферальные начисления. То есть у вас, например, один партнер, его 10 мест дошли до 10 уровня, вы получили с него 15 тысяч рублей. Ну, в общей сложности, да, то есть только на этом уровне. А еще и на предыдущих уровнях вы также с этих клонов получаете. То есть это очень хорошие деньги. Вот, переход на следующий уровень, на 11 -й. стоимость его 42 тысячи рублей. Здесь моментальная выплата вам уже 8 тысяч рублей, 34 идет на накопление. Со второго партнера 38 идет на накопление, 4 тысячи реферальные. 2000 с первого уровня реферальной программы, 1400 со второго уровня и 600 рублей с третьего уровня реферальной программы. С 12 уровня вы получаете с первой линии 12 тысяч рублей выплата моментально, 6 тысяч идет на накопление, со второго места 62 тысячи на накопление, 5 тысяч реферальные, 500 с первого уровня, полторы тысячи со второго. 3, точнее 1000 с третьего уровня и здесь вы получаете 15 клонов в маркетинг прогрессив в предыдущий маркетинг в прогрессив 2 да, то есть на второй стол ну, представляете какой пойдет уже опять движение и также 10 бонусов вы получаете точнее 10 мест в турбо 1 то есть у вас уже там если вы идете даже одним клоном то у вас к этому моменту будет минимум 20 мест дополнительных в маркетинге, которые идут и зарабатывают вам деньги. И также у ваших партнеров будет минимум 20 мест, да, которые также идут и зарабатывают им деньги в маркетинге Turbo, а вы от этого получаете реферальные начисления с каждого такого клона. И это очень круто. Вот эта штука просто невероятно ну, дает жирные партнерские комиссионные с вами дальше уровень 13 122 тысячи стоит с первого места вы получаете выплату 20 тысяч рублей 102 идет на накопление со второго места 116 идут на накопление и 6000 реферальные с первой с первого уровня с первой линии вы получаете 3000 рублей со второй 2000 рублей из 3 тысячу рублей по Идет переход на 14 уровень, стоимость от 218 тысяч рублей. Выплата э, моментальная с первого человека 28 тысяч рублей, 190 идут на накопление. А со второго человека 200 тысяч идут, идут на накопление и 7 тысяч реферальные. То есть это с первого уровня 3 500, со второго 2 и с третьего полторы тысячи. Бонусы. 12 бонусов в прогрессив 1 опять идут клоны, 15 в прогрессив 3, да, то есть это уже там на третий стол, и 10 в турбо 2. То есть у вас еще появляется 10 мест, но уже не в турбо 1, не на первом столе, а на втором столе, который стоит 360 рублей. Понятно, да? И эти клоны опять начинают двигаться и, соответственно, зарабатывать вам деньги. То есть здесь, по сути, бесконечный такой поток который может приносить вам очень хорошую прибыль. Поэтому на старте поднажмите, друзья. Uh, идет переход в 15 уровень, 390 тысяч рублей, рублей стоимость 15 уровня, 40 тысяч выплата с первого партнера, который сюда попадает под вас. Опять же, это не ваши уже партнеры могут быть абсолютно, да, То есть это по переливу, потому что здесь начинается живая как бы, очередь. 40 тысяч выплата с первого партнера, 350 идет на накопление, со второго места 370 тысяч в накопление, 8 тысяч реферальные. С первого уровня реферальной программы вы получаете 4000, со второго 2500, с третьего 1500, то есть ну, по реферальной программе. Представьте, что сюда придет, допустим, уже 100 клонов от ваших партнеров, это как минимум уже 400 тысяч, а здесь будет 1000, да, то есть это 2,5 миллиона, а здесь 10 тысяч клонов да, на третьем уровне, то есть здесь 15 миллионов. Ну, суммы можно зарабатывать очень неплохие, если вы развиваете партнерскую программу. Плюсом, со второго места вы сразу получаете, то есть как сюда только человек становится, помимо денег, вы получаете 10 клонов в Прогрессив 4, 5 клонов в Прогрессив 3, 10 клонов в Турбо 2 и 1 клон в Турбо 1. То есть дополнительные места, опять же, ну и пойдем дальше. Переход на 16 уровень, здесь он стоит уже 720 тысяч рублей. Первая выплата с первого человека 80 тысяч рублей, 640 на накопление. Со второго 690 идут на накопление 10 тысяч реферальные. С первого уровня 5 тысяч, со второго 3, с третьего 2000 10 клонов в прогрессив 5 вы получаете, 10 в турбо 3 и 4 в турбо 1. То есть, здесь опять идут, вот, как вы видите, в турбо, в маркетинг турбо опять идут места. Идем с вами дальше. Уровень 17. То есть, мы подходим с вами уже к завершающему этапу. Стоимость его 1 миллион 330 тысяч рублей. Понятно, что вы не платите это из своего кармана. Все идет от накоплений. да, И постепенно вы переходите с уровня на уровень. Здесь вы получаете с первого партнера 330 тысяч рублей выплату и 1 миллион, миллион идет в накопление. То есть, если здесь вы получали выплату 80 тысяч рублей, то здесь уже 330, в три раза больше, даже почти в 4. И со второго места миллион идет в накопление, 100 тысяч идут на реферальные. Здесь реферальные просто... Ну, жирный очень. Если здесь мы реферальные получали с первого уровня 5 тысяч рублей, то здесь они в 10 раз больше уже на этом уровне. 50 тысяч рублей. С первого уровня 50, со второго 30, с третьего 20 тысяч рублей реферальный. Представьте себе, с третьего уровня партнерской программы. Представьте, что сюда хотя бы там, даже если 10 человек зайдут, точнее 10 клонов, от вашего одного партнера дойдут, то вы получите полмиллиона только реферальных с него. А его еще партнеры дойдут и так далее. Да? То есть здесь очень жирные реферальные. Плюсом к этому бонусы идут. Два бонуса в прогрессив 9, то есть в 9 уровень маркетинга прогрессив. 10 в прогрессив 8, 10 в прогрессив 7, 12 в прогрессив 6 и 27 клонов в прогрессив 2. 5 клонов в Turbo 6. То есть, вот эти пять клонов уже попадают на шестой уровень маркетинга турбо. И а, автоматически, да, то есть вы, а, точнее, ну, либо вы, либо ваши партнеры, да, которые до тут доходят до этого уровня, вы сразу же получаете еще выплаты за 5 клонов по партнерской программе. Но они уже будут стоять на шестом уровне. А, уровень 18, стоимость его 2 миллиона рублей. Моментальная выплата с первого человека 500 тысяч рублей. На накопление уходит полтора миллиона рублей. Со второго места полтора миллиона в накоплении и 200 тысяч реферальные. То есть здесь вы получаете уже реферальные в два раза больше, чем на предыдущем уровне. Это с первого уровня партнерской программы 100 тысяч рублей. С каждого партнера, с каждого его клона. Понимаете, да? Со второго уровня 600 тысяч рублей, с третьего 60 тысяч рублей и с третьего уровня 40 тысяч рублей. То есть представьте, какие здесь уже будут идти суммы по партнерской программе. Поэтому, друзья, не теряйте время просто... Хотя бы приглашайте людей на презентации и, соответственно, сами продвигайте партнерскую программу. Даже если у вас будет всего 3-4 партнера, то дойдя до этого уровня, у них будет уже около 20-30 клонов, которые рано или поздно сюда дойдут. И вы нормально заработаете. Плюсом к этому вы получаете 4 клона в прогрессив 10, 10 клонов в прогрессив 9, 5 клонов в турбо 7 и 4 клонов в турбо 1. Ну и последний слайд у нас, это девятый уровень, стоимость 3 миллиона, с первого места вы моментально получаете 1 миллион рублей, 2 миллиона идут на накопление, со второго места вы получаете опять, точнее 2 миллиона идут на накопление и 400 тысяч идут на реферальные. С первого места, то есть с партнеров первой линии вы получаете 200 тысяч рублей, с партнеров второй линии – 120 тысяч рублей, с партнеров третьей линии – 80 тысяч рублей. Вы получаете также 5 клонов в прогрессив 11, в предыдущем маркетинг, в одиннадцатый стол, 5 клонов в прогрессив 10, 10 клонов в прогрессив 6, 30 клонов в прогрессив 5, 5 клонов в турбо 8 и 6 клонов в турбо 7. То есть представляете, какое движение будет у вас в предыдущем маркетинге, потому что здесь уже ну, нормальное количество бонусов, клонов. И эти, опять же, клоны, вы их расставляете не вручную. Да? Они расставляются автоматически в системе, тем самым продвигая ваших партнеров на выплаты в предыдущем маркетинге и в этом маркетинге тоже. А, так, 20 уровень, стоимость его 4 миллиона рублей. С первого места вы получаете моментальную выплату 3 миллиона рублей, 500 тысяч рублей уходит на реферальные. 250 тысяч с первого уровня, 150 со второго и 100 тысяч с третьего уровня. Плюсом здесь идут опять же бонусы. Это 4 клонов прогрессив 12, 3 клонов турбо 8 и 16 клонов турбо 1. То есть это все места, которые вам опять будут заново зарабатывать деньги и а также продвигать ваших партнеров. Со второго места вы опять получаете 3 миллиона выплату, 500 тысяч реферальные. Это опять же 250 с первого уровня, 150 со второго и 100 э, с третьего. Две, э, два клона в прогрессив 13, 32 клона в прогрессив 1 и 3 клона в турбо 8. Вот такой вот офигительный маркетинг. И если вы в нем не хотите участвовать, я думаю, ну, вы потом пожалеете просто об этом. Всего бонусов. Давайте посчитаем. То есть, по прохождению одним клоном, то есть одним человеком вашим, то есть одним вашим клоном или одним местом в прогрессиве вы получаете... В первый стол 70 клонов, во второй стол 42 клона, в третий стол 20 клонов, в четвертый стол 10 клонов, в пятый стол 40 клонов, в шестой стол 22 клонов, в седьмой стол 10 клонов, в восьмой 10, в девятый 12, в десятый 9, в одиннадцатый 5, в 12, 4 и в тринадцатый 2. То есть вот Такое количество клонов продвинут всю вашу структуру в бейсике. Почему я говорю: те, у кого в бейсике задолженности, друзья, ну, погасите их, да. То есть там, ну, не такие уж и большие деньги. Найдите их и погасите. Если не можете гасить, ну, ладно, погасите уже тогда с заработанных средств и эти деньги просто, ну, так скажем, то вы могли бы их заработать, да, и продвинуть клонов там на несколько уровней вперед. А так вы, ну, грубо говоря, упустите время, заработаете те же самые деньги, точнее, ну, грубо говоря, оплатите за клонов, да, то есть за ваши задолженности, и клоны не, ну, не то, что не будут так далеко, да, так скажем, по маркетингу. То есть вы не просто теряете, как бы, время и... Деньги, <с> да, ну, ну, также теряете еще и место, да, то есть в этой системе. Не то, что теряете, оно будет просто, могли бы быть там на шестом уровне, а так вы будете там на третьем, например, или там на втором. Вот. А в турбо идет в первый стол 45 клонов, во второй стол 20 клонов, в третий стол 10 клонов, в шестой стол 5 клонов, в седьмой стол 11 клонов и в восьмой стол 11 Представьте, вот такое вот количество клонов, то есть мест, будет также и у ваших партнеров. Чем больше у вас партнеров, тем больше вы, соответственно, с этого будете зарабатывать. Ну и как я и говорил, проходя всю эту систему одним местом, то есть, если вы покупаете только одно место себе, то вы заработаете им 8 миллионов рублей. Если вы заходите с золотым треугольником, вы заработаете 24 миллиона рублей. Давайте вернемся в кабинет. Если вам что-то будет непонятно, вы можете вот здесь вот нажать кнопочку и посмотреть данный маркетинг. Для того, чтобы активировать его, я уже активировал. Сейчас прикреплю еще кусочек видео, как я проходил активацию. Вам нужно будет нажать вот на так, мы с вами заходим в финансы, я нажимаю пополнить, пополнять я буду через Payr, вот сколько я заработал, ну практически, да, то есть 4 миллиона 996 тысяч рублей, то есть это практически 5 миллионов рублей за этот год. Так, пополнять я буду через Payr, нажимаю пополнить, сумму я ввожу сюда, так, у меня 5900 есть, ну давайте сейчас, пусть будет допустим, 11 тысяч, да, это на вход, точнее, чтобы сюда зайти золотым треугольником, нужно чуть более 15 тысяч рублей, там, ну, примерно 16. Соответственно, 5900 у меня уже есть, да, и остальное я сейчас просто пополняю своего кошелька Payera. Так, все, 16900. Далее мы с вами заходим в маркетинг Турбо. Нажимаем «Активировать Турбо предстарт». Я уже здесь, видите, первый уровень активировал. Но остальные я вам сейчас просто покажу, как это делается, как заходить с золотым треугольником. Нажимаем на любой из уровней. То есть первый у меня уже золотым треугольником активирован. То есть если я на него нажму, я не смогу купить здесь там, четвертое место. Нажимаю на второй уровень. Нажимаю «Купить место». Да, все куплено. Теперь я опять нажимаю, видите, он у меня горит, опять купить место. Да. И еще раз купить место. Все, кнопка исчезла. То есть я зашел сюда треугольником. Если вы треугольником не хотите заходить, просто берете, нажимаете там на какой-то уровень, допустим, купить место. И нажимаете там на следующий уровень, здесь купить место. То есть у вас будет по одному. Я, соответственно, беру по три места. То есть я захожу золотым треугольником. Еще раз купить место. Все, третий уровень куплен. Покупаем четвертый. Купить место. Купить место. И здесь также еще раз купить место. И пятый уровень. Покупаем. Раз... два ну и 3. все то есть шестой уровень купить нельзя то есть здесь вы можете максимум купить 5 уровней с золотым треугольником то есть на это вам понадобится пятнадцать тысяч там шестьсот рублей все мы с вами активировали точнее я вам показал как я активировал все пять уровней золотым треугольником вам решать каким образом заходить но, например, если у вас есть какой-то выбор, да, то есть ну, там есть деньги, да, то есть заходить треугольником, либо заходить по одному месту, я рекомендую: все-таки, если у вас не хватает на треугольник, то есть заходить хотя бы по одному месту на 5 уровней. Да, потому что чем дальше вы находитесь, тем быстрее вас, то есть с 5 уровня, вы перейдете там, на шестой, на 7 и так далее. Да, потому что вот эти под вами места, они будут тоже заполняться уже другими партнерами, которые будут вас постепенно проталкивать там на шестой на седьмой и так далее. Если у вас все-таки есть какая-то определенная сумма денег, там 15 тысяч рублей, заходите то есть на э, все уровни э, золотым треугольником. Что хочу еще сказать. Да, то есть, э, если зайти сейчас в мои партнеры, то есть у меня есть много партнеров, которые активны. Ну, давайте вот так вот сделаем. Были активные, да, то есть, ну вот недавно кто-то зарегистрировался, но у которых есть задолженности. Да, то есть по 23 клона По 20, по 17 и так далее Да, а что это значит Это в принципе, ну с одной стороны Плохо то, что эти партнеры не нашли В себе сил оплачивать э, Каждую неделю там по 100 рублей Да, для того, чтобы двигаться к 15 Столу, но что сейчас произойдет Все те партнеры, у которых есть Задолженность, то есть у кого-то 20 Клонов, да, то есть у кого-то там 17, неважно, даже есть такие У кого там 40 с лишним Что будет происходить, то есть как только начнется движение в турбо, как вы понимаете, начнется заполнение и предыдущего маркетинга вот этого прогрессив. И, соответственно, когда вот эти люди будут выходить на какую-то выплату, то есть им будет, допустим, положена выплата там тысячу, там, ну, сколько-то тысяч рублей, там, допустим, тысячу рублей, вот, эта тысяча, она будет списываться... То есть они не будут эту тысячу получать, на эту тысячу будет закупаться 10 клонов в прогрессив 1 и будут двигать дальше всю эту систему. То есть когда стартанет, так скажем, маркетинг турбо, то маркетинг прогрессив будет очень быстро также двигаться, потому что есть очень много людей с задолженностями. Те, которые чего-то ждали, те, кто не двигался, но откупили, купили они там по одному столу прогрессиве и даже не захотели оплачивать. да, Не то, что оплачивать, даже продвигаться не захотели. То есть думали, что за них кто-то что-то будет делать. вот, Поэтому... Если у вас есть неактивные, точнее, ну, у вас есть задолженность, я вам также рекомендую все это оплатить заранее, да, то есть до 11 числа, до запуска, да, чтобы э -э ваши клоны уже, да, то есть они стояли там не в конце очереди, там, или там, э -э активировались после запуска, да, а были активны уже до запуска, потому что ваши места... Будут продвигаться уже теми людьми, у которых есть задолженности. А они по-любому как бы будут закрываться. Эти люди в любом случае, даже если они этого не хотят, то. В любом случае под них будут попадать какие-то клоны, будут приходить какие-то выплаты и, соответственно, вся эта система будет двигаться. Поэтому, если у вас есть какие-то задолженности, да, я рекомендую вам все-таки эти задолженности погасить. То есть, пополнить баланс, чтобы у вас эти э, закупились автоматически эти клоны и началось какое-то движение. Вот, друзья, на этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Я рекомендую все-таки поучаствовать в этом маркетинге стоимость как я и сказал небольшая всего лишь от 200 рублей то есть если у вас совсем уж там нету денег ну друзья вот 200 рублей я думаю есть у каждого Если у вас 200 рублей нету то у вас действительно проблемы и вам надо наверное устроиться на работу да вот 200 рублей будет оплачиваться раз в месяц то есть, здесь будет идти постоянное какое-то движение в общем, друзья, на этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо и пока-пока.